Глава пятая. Время – денег. Золотая антилопа под моейю звездной жопой Бьет копытом, денежки кует. Ляпи трубецкой. Средняя зарплата в России 36 тысяч рублей. Это первая ссылка, которую выдает мне Google. Хотя недавно Росстат выкатил обновление. Где-то меньше, где-то побольше. Москва и Питер тут вообще ни при чем, там другие цифры. Если вы живете в Канаде, можете считать в канадских долларах. Главное – сама формула и итог, а не промежуточные цифры. К тому же считаю я довольно плохо. Итак, в среднем в месяце 21 рабочий день. Обычно люди работают с 8 утра, потом обедают около часа и заканчивают где-то в 5 часов вечера. Опять же, схема у всех разная, но мы сейчас говорим о сферическом среднем работнике в вакууме. Итого, 21 рабочий день на 8 часов работы каждый день это 168 рабочих часов в месяц. 36 тысяч рублей нашей зарплаты мы делим на 168 часов и получаем, сколько стоит час жизни. Ой, прости, час рабочего времени. Вот оно что, 214 рублей. Это при условии, что эти деньги ты получаешь в итоге на руки, и их не съедают отчисления и огромное количество других интересных штучек. Сейчас очень важно посчитать именно твою цифру. Не хотел бы на тебя давить, но если тебе не нравится твоя работа, думаю, именно такие люди читают мою книгу, то какой смысл продавать свое время за эти, в сущности, гроши Окей. не читай дальше пока не впишешь сюда карандашом или куда-то на бумажку рядом сколько сейчас стоит твой час работы это очень важно если ты отложишь или забьешь на мое задание дальше идти смысла нет то есть ты просто берешь месяцы время работы и считаешь по часам вообще цифры вещь крайне упрямая но давай представим что наш средний человек решил приобрести себе автомобиль Учитывая качество местных дорог, наличие дачи, пары детей, наш выбор пойдет на простенький корейско-китайский кроссовер. По текущим ценам это примерно 1 миллион рублей за среднюю комплектацию. Вариантов машины много, сейчас нет задачи ее выбирать. Главная цифра – 1 миллион рублей. Итак, наша средняя зарплата – 214 рублей в час. Средняя машина стоит 1 миллион рублей. Допустим, вся зарплата идет на машину, а кормит семью зарплата жены, например. Сколько часов придется проработать на нелюбимой работе, чтобы получить свою... Полноприводную или переднеприводную ласточку. 4672 часа, СР Или 584 рабочих дня. Поздравляю с покупкой. Теперь разжуем эту информацию. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он нас и интересует. Этим мигом или, если угодно, куском времени мы вольны управлять. Поэтому логично использовать его правильно или как нам кажется правильно, а не пускать на самотек. Повторю еще раз, вот работаете вы пекарем, и каждый день у вас праздник, потому что работа вам нравится, ну а то, что зарплата маленькая, неприятно, конечно, но терпимо. Все, у меня нет к вам вопросов. Вы человек, который находится на своем месте. Но вот когда вы приходите в пекарню и матеря сделаете хлеб, потому что вам этого совсем не хочется, это не приносит пользы никому. Ни клиенту, ни вам, ни вашему работодателю. Моя задача и задача этой книги – вытащить вас из этого дерьма. Поэтому мы и пытаемся здесь немного подумать. Когда Дмитрий Анатольевич сказал, «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям, это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно было бы это сделать быстрее и лучше, тот же самый бизнес, в интернете его начали активно критиковать». Но ведь человек абсолютно прав. Есть профессии, где денег не дают совсем или дают мало. Зачем тогда верить в доброго царя? Перемены, божественный долг, когда намного лучше заниматься своим делом. Ну вот уже сложилось так, что грузчик получает мало и горбатится. Это реально очень сложная работа. А начальник спит в кабинете половину дня и ездит на крузаке. Кто мешает тебе стать начальником? Мне пришлось повидать огромное количество начальников самодуров. Но ведь они как-то пробились на эту должность. И далеко не везде были замешаны связи, взятки или родство. Очень важная мысль. Дмитрий Анатольевич не выбирал тебе вуз, не заставлял вместо учебы ходить на дискотеке или листать ленту ВКонтакте. Поэтому валить в себе на него дело неблагодарное и глупое. Подумай о себе. Вот приходит ко мне репетитор по английскому. Симпатичная. Не глупая девочка и говорит, мне нравится с тобой заниматься, а вот детей я ненавижу. Дебилы какие-то. Бегают, орут. Она работает в школе. Через нее проходит каждый день по сотни деток. Почему они должны страдать? Почему она сама должна мучиться? У нее есть талант, есть навык. Нравится репетиторам работать? Какие проблемы? Но это же надо брать жизнь в свои руки, организовывать учеников, созваниваться, ездить, арендовать свой кабинет, регистрировать ИП. Думать в конце концов. Через два года работы она запила и уволилась. Сейчас устроилась продавцом, но тоже недовольна. Я не могу понять простой вещи. Вот у человека в ноге гвоздь. Да, неприятно. Да, наверное, не стоило на него наступать. Но теперь уже что? Жить с ним дальше и мучиться или решать проблему? Вроде бы ответ очевиден, но если сейчас у тебя нелюбимая работа, которая досаждает тебе день за днем, почему ты не избавляешься от нее? Сложно? А ходить и смотреть на тупого жирного начальника каждый день легко что ли? Окей, отсюда нужно вынести простые принципы. Всегда знать, сколько стоит твое рабочее время. Это фундамент нашего будущего успеха, мы о нем еще поговорим. Найти дело, где тебе нравится и при этом больше платят. Задача реальнее, чем ты думаешь. Готовиться к будущим событиям. Сейчас расскажу об этом подробнее. Итак, мы с тобой собрались в поход в горы и заблудились. Ты шел налегке, а я тащил фонарик, спички, несколько протеиновых батончиков, воду и спальник. Кто в этой ситуации своим поведением повысил наши шансы на выживание, а кто будет сидеть и смотреть голодными глазами на мои шоколадки? Конечно, тут важно не борщить. Я не несу с собой кипятильник, веревку, трех лошадей и бензогенератор. Важно четко осознавать, что с высокой вероятностью принесет тебе успех. А что может пригодиться, но скорее всего не понадобится. Это не оторванный от жизни пример. Сейчас я его разжую. Коля захотел стать десантником. Купил книгу «Как выжить в армии». Сходил заранее в военкомат, где его еще и бесплатно записали на курсы водителей. Получит категорию С, лишний не будет. За год до призыва начал ходить в тренажерный зал на бокс. Спокойно ушел, отслужил, а потом и по контракту остался. Нормальная схема. Более чем. Диму выгнали из института. В свободное время он выпивал на мамкины деньги, курил кальянчик. А теперь сидит, утнув морду в пол и уныло думает о том, что следующий год проведет в сапогах. А потом придет и в 23 года осознает, что у него нет корочки, профессии, опыта, связи. Кто в этом виноват? Всегда найдется кто-то, злой царь, система, внутренний или внешний враг, кто угодно. Дима никогда не признается, что он сам раздолбай, Хотя может включить позицию жертвы «Да, я такой, и что теперь?». Но это тоже не решение проблемы. Но не подумай, дорогой читатель, что я сейчас смотрю на тебя свысока и пытаюсь учить жизни. Я пытаюсь помочь выработать схему, при которой шансы на твой успех будут выше, чем у других. Уберешь тебя от рисков. И даже если ты уже в состоянии потерявшегося человека, у которого жизнь летит трясину, я пытаюсь помочь остановить падение. Ты всегда можешь найти меня в социальных сетях. Меня тоже когда-то выгнали из института и в армию я попал, но только смог вырулить, поняв, что дальше пути нет, а жить как-то нужно. И возвращаемся к нашим 214 рублям в час. Напоминаю условия задачи. Работа это, нам не нравится. Чашка кофе стоит 120 рублей. Мы полчаса делаем то, что нам не нравится, чтобы получить немного кофейной радости. Массаж спины, полезное дело между прочим, стоит примерно 1000 рублей, а вкусная пироженка еще 100. В итоге добавим дорогу на автобусе туда и обратно, получим, что весь день мы провели с пользой. Смогли часик отдохнуть после долгой дороги в душном автобусе и рабочей смены. Разве это не абсурд? Сейчас ты можешь смело мне заявить, что ты не можешь не работать. Возможно это действительно так. Если у тебя сейчас ипотека, кредит на машину, нужно отдавать долг за iPhone, а еще двух детей вести в школу, с экономической точки зрения все довольно плохо и вряд ли ты сможешь просто принести заявление на стол. Кто виноват в том, что ты попал в такую ситуацию? Кто заставлял тебя брать кредит? Это похоже на человека, который сам вырыл себе яму, туда залез и теперь просит ему помочь. Мне такие люди пишут ВКонтакте каждый день. И да, я считаю, что если вам не нравится работа А, но тут платят 214 рублей в час, а работа Б вам тоже не нравится, но здесь платят 319 рублей в час, логично на старте хотя бы работать на работе Б. Но это тоже не выход, и глобально ситуацию, конечно, не меняет. Степень ямы у всех может быть разная, и сложность именно в том, что человек неосознанный и не понимающий, как делать деньги, часто оказывается в самой тяжелой ситуации. Но размышляя по-старому, ничего не получится. Если текущая модель мышления неэффективна, от нее нужно отказаться. Слезть с мертвой лошади и перестать верить, что все богатые и плохие, а бедные будут счастливы в загробной жизни.